Проблемы: Как это угодно? Не это происходит. Теперь я даже не знаю, У Еду онлайн, Влад, будут Кто и то, ну видишь, сказал, я Он много, to jau pēc tam iz... sapatā satraģiesiet, kā jums vajag. Tas jau. A kurš redi ģetu? Tikas per sālu. Tu Baltā nāve tiek pievienot. <laughs> Vairāk balto nāvi. Pietiņk, <laughs> piediņk. <tietīk. laughs> mās pipariņi bet mās 700 г. Ну, это было бы не так уж и давно. Круто. Да, да. У него есть такая пластина. Круто. Да, да. У него есть такая пластина. Да, да. У него это все, что у нас есть. Здесь, да. Just, <laughs> <laughs> just. Just, just, just about it. You can't take this <laughs> tree in the tree, and you want it. How do you? Вид града, кусья. Вид града, кусья. Несмолова сих дней, грамотень. Мазу, мазу, мазу, что У него снеп потекся, кастои растеись. Прибьет? не Я, Сама по себе. Или даже в том числе. Так, как угодно. Я думаю, что по в 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Афина. У нас есть такое описание. это написал? Я тему примут. Что это Это я Па, я мусь суден ид, то есть, то есть, но ты кум стат, камеешь мне идем мате интерес, ка, за занате сработакем спаки, лай, вишь секундва, вишь, да. Es esmu pārlaimīga, kad atnācas vien balta veselītāte, kā tad ceļu, vispār vai vispār un, un atnāks cilvēku, un, un es tagad gribētu saprast, lai jūs varat iedot jums kādas desmit minūtes, lai jūs varat pastāstīt, kā, kā, kā jūs to darat, ja? Lai es varam pamācīties visu kopā. Un <laughs> principiem... Mm наше общество существует не так давно где-то шесть лет тому назад как оно называется оно называется общество древней культуры свага свага свага у вас есть домашний адрес нет у нас нет домашнего адреса у нас есть адрес регистрации это давно но плюс. не на интернете да? нет на интернете а дело в том что наши предки они не пропагандировали как сейчас говорят да свою веру это было Внутренняя потребность человека, и у каждого человека, как правильно сказать, не своя вера, а свои боги. Да? Допустим, Латвия, она как не одна, не одна, не как страна, а не одно государство бывшего Советского Союза. Это Эстония, Латвия и Литва, они, в принципе, вот сохранили свою древнюю веру. Ведь ни в одном другом государстве нет столько праздников, посвященных именно вот солнцу, да, каким-то изменениям в природе, да, весеннее солнцестояние, воление да, весеннее, осеннее. Они все это хорса да, ну, Хорса отмечают э, Как лига Но в принципе это все равно Древние старые праздники И они не забыты и у них нет Пасхи Правильно? У них великие дни У них нет праздников То есть, есть праздного существования, да, у них есть светлые дни, когда они действительно, они общаются со своими богами, ведь покровители до сих пор этих земель это Мара и Перу, они их, они их знают в Литве буквально в прошлом году или в позапрошлом году, даже, как у них называется, где у нашего Сейма, Поставился вопрос о переходе вы на ведическую основу. Не католическую, как сейчас там, да, а на ведическую основу. Вы посмотрите, сколько там обществ. Они настолько преданы своей земле, своему государству. Вы правильно, политики ведут свою политику там изобретают какие-то законы, а люди живут. Ведь главная заповедь наших богов, бога рода, это продолжение рода. Это главное, продолжить свой род. А что для этого нужно, чтобы продолжить свой род? Жить мирно, иметь много детей. Ведь у наших предков минимально это было 16 детей. 16! Потому, 7, 8, что, потому что первый ребенок это первородный, он принадлежит роду. И дальше идут за папу, за маму, за... Э, я имею в виду за папу мужа, за маму мужа, за папу жены, за маму жены. И дальше, и дальше, и дальше, потому что в этот род приходят предки, которые ушли. Они приходят, чтобы дальше учиться Они что-то могли не доделать Что-то сделать не так То есть они ждут А мы им не даем перевоплотиться Воплотиться снова, чтобы чему-то научиться Потому что сейчас один ребенок Два ребенка Три это вообще уже многодетная семья Что вы Ведь не прокормить да? А раньше никто не работал на дядю Ведь прокормит то только земля я не знаю, но многие молодые люди, вот, допустим, после именно речения у нас на праздниках, да, они уходят на землю. И вот уже сколько человек продают квартиры в Риге, уезжают, обустраиваются, растят детей. Сначала очень тяжело, допустим, молодой человек, который... Я Возвращаешься? Новые семьи? Нет, не новые семьи. Они просто... Они уходят жить на землю. Они понимают, что только земля прокормит их их детей. Ни одно правительство не прокормит. Не дай бог, что сейчас случится. У них уже стада овец, у них рыба. Они живут... Ну, сложно, конечно. Человеку, который всю жизнь прожил в Риге, да, в городе, который закупил там, я не знаю, сколько он сначала, 20-30 этих, этих овец закупил где-то в Швеции, за границей, это ему надо было принять каждую овечку там весной, когда она да, ягня отражала, да, это надо их постричь. И вот все это, конечно, было сначала сложно, а теперь вот они не представляют себе другую жизнь, абсолютно не представляют. Конечно, это так и должно быть. Это понимаете? должно быть, каждый человек Нет. должен быть, ремесленник должен быть ремесленником. То есть его профессию должен принимать его старший сын и его, его сыновья. Только после 21 года он освоив досконально какую-то специальную, вернее, профессию своего отца, он мог по душе пойти быть воином, Но, кем угодно. Обождите. Да. Я, Немножко буду вас не, не, не. Нет, подождите, я в причинах хочу э, разобраться. Не. У нас очень трудно. Мы потом не. подробно Престула. поговорим обо всем. Просто э, на празднике вот мы собираемся, мы собираемся на большие праздники. Как правило, это Пасхет, а, это летний день Перуна. Это. А ну, зимний день Перуна, это... Сейчас скажу... <с> ну, они там 8, 8. 8 циклов, да? Вот он делится на 8. У нас все делится на 9, на 9, да? У нас 9 месяцев в году, у нас свой календарь. А -а -а. Да, у нас 9-дневная неделя. Не да, года. потому что все это было отменено совершенно недавно. Наши предки так жили, и мы устроены так. Белый человек устроен. Он такой немножко медлительный, но он основательный. Да? Поэтому у него все спокойно, у него все размерено в жизни. Вот. И он живет своими законами, поконами, вернее, которые оставили предки. А как они называются эти законы? Поконы? Покон? Да, они называются поконы, которые оставили предки. А по определенным поконам, которые наши предки дали индусам, да, тогда их называли немножко не так, тогда они были нагами. <Вот>. Они до сих пор их сохранили, да? И возвращались якобы на эти веды, да, они возвращались из Индии. Но там была дана маленькая-маленькая часть, которая была адаптирована для них, потому что они жили совершенно в других условиях. Да? Вот сейчас говорят вегетарианцы, да, сыроеды. Это очень хорошо, когда человек может жить таким способом. Да? Но ну, допустим, человек, который живет в Сибири, там, где морозы под 50 градусов. Да? Или, допустим, возьмем ханты-манси, которые питаются только рыбой. У них нет сырых овощей, да, у них каждый, каждый человек с детства, его мама приучила к определенной пище, да, тем он и питается. То есть его организм это перерабатывает, он это ему это приносит какую-то пользу. Он а, может... как, а как он вот... Вот этот мир, как мы будем держать мир? Какая у нас, у вас, у, у вашей общины? Какая там? Э, я только что контакта. сказала. Я только что сказала, что это самое эти... главное, самое главное, это продолжение рода. Вот вы будете жить счастливо, у вас будет достаток в семье, ну, ну, мы, мы... рядом с вами будут жить точно такие же люди. Но сегодня мы как-то этот род так сразу не продолжим. Но ну, вот если почему? Мы сегодня хотим вместе что-то сделать чтобы почувствовать себя одним целым, да, что мы тут одно Главное, целое. каждому нужно понять, что право выбора, как сейчас говорят веры, это дело каждого человека, индивидуально. Просто жить надо, не вмешиваясь, и не обсуждая, и не... Навязывая. Навязывая обязательно, да. И, как правильно сказать, не охаивая, да? не ругая чью-то веру, чьих-то богов, да? да. Это человеку близко. Почему, вот, допустим, я должна чего то бога, да, Та вот, человека, который, да, молится другим. Но вы тоже делаете костры, да? Обязательно. Костры у вас есть. У нас есть обрядовые костры. Например, он думал, что нельзя костры делать вам. Но можно, да? Сворог. Пожалуй, да. и, и, и значит, как вы его на земле делаете или, или все Обязательно равно? Обязательно нет, на земле. Он должен быть как раз есть на. Есть обрядовое поле. Специально делается место, да. да. из камней выкладывается свастичный знак, свастика как раз, да? Свастичные знаки. Сва – это небеса, тика – это движение, небесное движение, это очень древние, древние знаки, свастичные поэтому все прокладывается, оно огораживается, да, прежде чем туда войти, оно специально огораживается. Официально обходят люди сначала чур, чури чур, его просят, чтобы все а, а, было чистенько в трубе. Вот. А как вы это чуриво просите? Что вы там делаете? Берется какая-нибудь веточка, семисильная или пятисильная вода, мучится. И вот всех людей, которые вошли в труп, очищается. Чурчурила, старый и старый. Ходи, ходи, ты один ходи похаживает, и в води поваживает, и поглядывай и от Ой, нас проваживает. Вот, очищается место и проводится обряд. А это кого мы попросили с такими словами? Чурчурила. Э, чур, это что? Кто? Это один. Чур! Это его зовут Чур. Да, бокчур. Бог. Да бог, бог, бог. И сколько богов? А богов очень а. много. Mm -hmm. Очень много. Да. Угу. И, то, и, как и, как там. И, каждый бог-то что-то отвечает, но самый главный бог это Бог-род. Но есть еще и создатель. И этот Бог, да? Э, Дерз, да. Да, и Деос. Деос. Угу. И это значит создатель. И, и М? есть какая-то, yeah. yeah. которую вот этому да. создателю. Время yeah. дал дьяволника. Mm -hmm. Ну да, когда мы заходим, мы славим... Мы mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. чтобы. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим. Славим сильным, могучим, чтобы все наши требы взошли нашим предкам. Каждый с собой берет какие-то требы. Каждый знает, что любили его предки. Мамы, папы, бабушки, дедушки. Вот Сейчас мы такие темные, что мы не знаем практически наших предков. Хорошо, если там второе, третье колено кто-то знает, это уже счастье. Поэтому, как правило, вот ушли. Смерть – это смена мерности. Люди просто, просто изменили Вибрация изменилась. И а как нет? вы хороните своих людей? Вы их хороните в земле или кремируете? Но ну, сейчас кремируется, но вообще... Погребальный костер. Провалится крода, да? Погребальный костер. Это очень сложный ритуал, очень красивый. Очень эффективный. Мы с тобой раньше не встречались? Мы встречались. Точно? Например, в Зигуге, в руинах замка. А, вообще-то может быть. Ритуал огня? Лет восемь назад? Нет. Ну, значит, прекрасно, потому что тогда мы можем вместе и костер завести, да? Конечно, можем. И что, как, как бы Вы посоветовали? Вот если мы ее ставим на челюсть, тарелку. Можно. Это... Можно. это портит ритуал? Нет. Нет, это ничего не портит ритуал. Угу. Ничего не портит этиологу, если вы это делаете с душой. Единственное, что, что не на каждом месте можно развести костер, потому что это должно быть место силы. Это нужно ощущать потоки силы, да? Вот. Э... Вы чувствуете их? Пойдем проверим. <laughs> Я не знаю. Вообще-то Вообще можно, можно, можно проверить просто лосо кал, а конечно. Нет, нет. нет. А, конечно, а, конечно, а, можно а, проверить. Только нужно спросить, да? Потому что что ты задаешь, какой вопрос задаешь, что тебе okay. дает? Yeah, да? Yeah, yeah. Да. Как когда ты. Меня спросили, не понятно. Уголь скороветор. Риктем активно вертиться вместе, как правило опустять. Если так дат, и так дат, Эксперимент. Эксперменты. Ну, ну, ну, Дейта гадала место в ну, ну, это коспара. же не обязательно. А... Если совпадет, мы ей будем верить, а если нет, так потом посмотрим. Что, что совпадет? Если совпадет место, где Дейта гадала, что надо ставить костер. Мне не надо Будем верить. верить. Если нет, Богу. так потом посмотрим. Вот, правильно. Ну какая разница? Ой, как не совпадает это уже. Так, а гуна артвакат Бразы, ты видишь, да это. Вой, А, вот, ну я костер, костер. А, мы сделаем костер. Да, просто принесем свои требования. Ну вот мы обычно на праздники мы не покупаем вот такой вот пищи, да. Травмас. Каждый приходит Травмас. со своей, э, травмой. То есть у нас нет козлика. Никакого. Угу. На праздник. Мы приносим Матисон. пироги. Бездрожевые. Мы приносим... Что-то... Что да, да, да, да, Я Да, да, да, я Это на А тут турбарбанный. Давай говори Я задал вот, я задал другой вопрос, я искал достойное место, они можно так. А я то место проверить! Зачем? Не, ну, я не могу. Насколько ты, то ошиблась? Это место. Нет, ну нет, он такой я Ой, ой, ядет. Вау. ты место, тут источник воды. А, ты зуден садерс. Зуден ты зуден а Я не знаю не это инферадеры. Ты у тебя види, у тебя нету. Увидишь. Увидишь. У тебя у Нет, Нет, что или тут подари. Вот, желез, железный, типа, смотря дома я на саду, он туссто, пусть а есть Я то не смотрю, да. Он я Я не, не, не, ты савалак, я цвету, вот, только света. Уславенчик. Славец, хорошо. У меня у нас с вами. Ты стритик да. Надо было отдать. Ну я бывал, давай сбрасываться я. Костер делается сразу. Такой горочка Лаби. лаби просто. Теперь надо будет. Теперь мы будем делать латышские. Да! Да, да, да. Теперь нас поучили. Я нет, я ничего не учила. Да, поучили очень даже прекрасно. Замечательно. У каждого свое видение свой праздник, понимаете? Ведь на каждом месте мы учители друг друга. Конечно. Это мне нравится латышское слово Да. По-русски так не сказать. Мы учители друг друга. Ну, хорошо, но не, но не, но, но не, не то. Да. Приезжает какая-то организация, не знаю откуда, да. и будут латушей учить праздновать Лига. Представляете, да? Да, Вот Надеюсь. Уже где-то в интернете размещена информация, да? Приезжает